всем привет но ну, продолжаем искать ресурсы где мы можем и железо и не только железо ресурсы всегда понадобятся будем продолжать искать может что-нибудь сделаем? А, да, пока не провожу стримы по майну, а пока делаю видосики. Такие подземные пути. Проделываем, смотрим, что мы тут можем найти. Тоже неплохо. А не то взял, вот. Ну понятно, что больше будет у нас булыжника, который потом с которым надо будет потом что-то делать. Там мне появилась одна идея: сделать, например, кладовую, что ли и там будут сундуки кстати да можно даже хоть тут неподалеку делать ее и все пока копаемся ничего мы пока еще не нашли Ну продолжаем копать. что-нибудь интересное в камере есть на это надежда Ого. Ладно, не жалко. А. Потоп. Ого, а мы, кажется, под водой. Отчет один. я выкинул ее. Ладно, ладно. Сейчас мы... Как-то сделаем. Заберем тогда рудную медь идем назад так где это мы вышли а вот еще один потоп тогда вот что мы делаем мы вот знали, что у нас тут теперь закрываем потому что Тут. куча воды и так вот и вот так все просто можем сделать так посмотреть что дальше там будет оказывается мы ниже уровня моря находимся то все равно собираем так что продолжаем ну вот, например каменные кирки можно делать еще один потоп все с ними ясно с этими потопами значит спускаемся и ставим а, нас носит как значит все ставим и ставим все теперь никакой воды пошли назад прокопали такой туннель точнее ну да можно и так сказать прокопали Тут мы знаем, тоже потоп будет. А нам потоп не нужен. Так а что если мы? Так, здесь мы видели. Итак, значит. Сюда и посмотрим, что нас ж здесь ждет, что мы здесь найдем. Верно, что-то да найдем. Вот. Так, где наша лопата? Вот она. пока вот мы добываем а потом что-то еще придумаем даже если серии по добычам как то вот так Пока прорубаем такие тоннели смотрим что мы можем найти так это мы близки к чему-то снова вода по крайней мере тут... о Ах, кстати это же мы сделали что вода так стекает смотрите-ка о о уголь забираем и запираем Сейчас идем назад. Так, где-то мы прокопались тут. Смотрим. Где-то тут. Ух ты ж. Смотрите-ка, что я нашел. А, я понял. А, я подумал... Ладно. Тут у нас рудная медь, которую у нас и так предостаточно. Так что, ладно. Пускай тут лежит. Все. Сейчас будем снова использовать наш булыжник. Сейчас идем снова назад. <звук> ага. Главное еще не запутаться тут. сейчас наделаем туннель тоннеле еще запутаемся но ничего запутаемся и тогда даже еще и распутаемся как-то вот так так смотрим здесь что мы будем делать Вот какая она бывает подземная жизнь моются кирки меняем на новые чем плохо а вот чем потопы тоже их заказывал О, как нас сносят. Так что все ясно. С этими потопами. Так. Давай-ка делаем Давай. вот так. Дальше вот так. О пускай закрываем тогда Итак, что мы дальше делаем я думаю что мы кое-что вот тут сделаем сейчас и будем вот сейчас капываемся вот так Сначала вот так покапываемся. Так, то у нас так. Пока, дальше, давай вот так. Так дальше а потоп нахлынул потоп а я-то думал сделать тут помещение не круто не круто а тут оказывается у нас выход но в принципе все равно можно сделать кое-что. Так, где наш выход? Да что мы будем его делать? а ну вот таким образом мы поняли, что здесь не получится его сделать. А так хотелось. Ладно. Думал, думал, да передумал. Ладно, пробуем здесь его сделать, Или я слишком громоздко его пытаюсь сделать. Ну тогда пытаемся его здесь сделать и забираем уголь, который мы нашли, сломалось. Так, ничего не видно, так что делаем так. Вот соединили, теперь тут. Ну мы сломали факел, конечно. Зато, зато. Такая что ли будет. Ну подумаешь будет под землей. Но не так далеко. Заготовка будет появилась мне меня идея к водовую сделать. О, я снова факел сломал. Ничего. чего расчистим все. О, сломалась. У нас еще две каменные кирки есть. Ничего, можем сделать новое, чтобы... Значит, наша алмазная давно бы уже поломалась. Все же буду ее беречь. Вот так вот работать. Потом уже подумаем, э -э как она конкретно будет выглядеть. Возможно, например, может из каменного кирпича обложить. Но сначала расчистим площадку, так сказать. Если не успеем, в следующий раз продолжим. Заодно все равно получаем ресурсы. часть уже готова теперь вторую делаем сломалась последняя кирка ну что нам ее хватит чтобы доделать нашу работу на первой стадии ну как и времени думаю что хватит хватит пойдем сделаем все просто Надо одно все равно собрали какие-то ресурсы хотя железо не нашли ну ладно появилась идея сделать кладовую, пусть она будет таких вот размеров, каких мы ее определили, На первое время ее точно хватит, даже может и надолго. И готово. а не хватило чуть-чуть не хватило ох, ох, ох. совсем чуть-чуть не хватило так значит выходим отсюда тоннеля которые мы прокопали ну, таким образом если это не мешает никак то мы можем тут и прочие комнаты потом поделать под землей вот а снаружи ничего не видно но есть вот рудная медь а здесь спуск ну его можно закрыть тоже будет чем-нибудь так что нам надо чтобы сделать так по-любому нам нужны палочки вот они а уже настает ночь у нас так сделаем ее так Ага, вот. Добавили логотип. Дальше. Интересно. Тогда можем его просто сюда положить. И поспим. Итак. А куда мы тянем остальные ресурсы сейчас посмотрим а, а поджарил мне ладно стояла на одном месте что с него выпало был в штанах ну ладно так куча накопали кучу всего по-любому надо будет о так куча булыжника ладно можем сюда тогда так забьем и этот сундук Так добавили сюда а все же нам нужен пулыжник берем и делаем еще пример сколько мы сделаем ну еще одна. Пока что. Все, можем сюда. А палочки мы положим сюда. Вот. Так. Вот гневая плоть. Берем одну и идем. длинный туннель прокопали сейчас мы зайдем туда и доделаем первый этап нашей работы вот так а сейчас мы это все выкапываем О, а тут у нас гранит как видите Но не переживайте, мы все это заделаем, заставим другим материалом. Да, пока первый этап нашей работы. что заберем ресурсы отсюда, так мы их видим. И все. О, еще уголь. В принципе, можем тут. но хотя бы булыжникам заложить а подождите-ка смотрите что мы упустили кажется берем тут сверху его еще хватает берем это я не заметил сразу но я заметил вот таким образом ну вот для чего может нам и понадобится все мы тут выкопали расчистили нашу площадку и потом можем обрабатывать потому что на сегодня мы уже не успеваем мы уже все на сегодня и в следующий раз мы продолжим